Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 21 вариант из сборника Ященко ОГЭшного на 36 вариантов 2023 года. Меня зовут Виктор, это канал Просто Понятно. И давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. В данном случае представлена квартира. Что нужно знать, когда представлена квартира в таких заданиях? Первое. Размер клеточки. Ну, вот здесь у нас указан 0,3 метра. Это обязательно. Второй момент уже надо читать просто, где какая комната расположена. Вход, естественно, у нас идет в прихожке. Соответственно, под шестым номером будет прихожка. Записали. Дальше что получается. Самое большое помещение – это гостиная. Ну, понятно, что самое большое помещение в данном случае под номером 2. Поэтому пишем, что это гостиная. Дальше, что у нас? В спальне, гостиной и кухне есть двери и окна, выходящие на лоджии. Но в кухне окно шире, чем в других комнатах. Ну, понятное дело, что самое широкое окно у нас, вон, сколько, аж 5 клеточек. Поэтому четвертое это кухня. Методом исключения у нас остается, что третье это, соответственно, спальня. Понятное дело, что первое это лоджия. На самом деле тут можно даже догадаться, кто есть кто. И остается кто еще, в которых нет токен. Это прихожая и санузел. Ну, понятное дело, что пятое это уже санузел. То есть, задача просто прочитать внимательно и ничего не перепутать. Все, больше, к сожалению, ничего, или к счастью, конечно же, из условия не выудишь. Давайте первое задание смотреть. Тут обычно просто расставляем а, наши названия, скажем, порядковые номера их. Гостиная, кухня, санузел, спальня, прихожая. То есть, 2, 4, 5, 3, 6. Надеюсь, не накосячил. Так, второе. Найдите радиус закругления остекления лоджии со стороны гостиной. Но ну вот смотрите, у вас закругление, вот оно, составляет 4 клетки. При этом клеточка у нас 0,3 метра. Соответственно, 4 клетки это 1,2 метра. Ответ необходимо дать в чем? В сантиметрах. Поэтому не забываем умножить на 100. То есть 120 сантиметров. Записали. Далее, плитка для пола размером 15 на 20 продается в упаковках по 8 штук. Сколько упаковки необходимо купить, чтобы выложить пол в кухне? Да, вот лучше бы, конечно, не добавляли пол в кухне, потому что все-таки есть ребята, которые думают пол кухни, то есть половину именно. Хорошо, давайте посмотрим. У нас с вами кухонька. Кухонька идет по четвертым номерам. Сколько клеточек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть здесь 10 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять клеток. То есть мы сможем найти сейчас площадь кухни. Для этого мы 10 умножаем на 9. В таком случае мы получаем площадь в квадратных клетках, скажем так. Ну, вообще просто в клетках, естественно. При этом клеточка у нас 0,3 метра идет с длиной. Поэтому, если мы результат умножим на 0,3 дважды, то мы уже получаем в квадратных метрах. Ну, типа, длина на ширину, поэтому дважды. Далее, если мы эту площадь поделим на площадь одной плитки, а она у нас идет 15 на 20 сантиметров, правда, мы уже считаем в метрах, поэтому 0,15 на 0,2. Мы получим количество плиток, которые необходимо, ну, чтобы пол в кухне заложить. А если мы эту дробь, то есть, по факту вот так напишем, поделим еще и на 8, то мы получим количество упаковок. При этом, смотрите, многие смотрят двухэтажную дробь и такие, вау, ну все однозначно, там мы дробь делим там, на дробь, у нас переворачивается, ничего не переворачивается. У вас целиковое число делится на число, при этом значит число уйдет в знаменатель дроби. То есть фактически у нас напишется, так, у меня не хочет вылезать этот ластик, вылез. Вот таком макаром это все получится. Ну, что можно сделать? Можно немножко посокращать. Двоечка будет, четверочка будет, пятерочка будет с двоечкой, скажем так. Опять сократить полтора получается. Ну, в общем, по мелочи придется посокращать. И в любом случае мы поделим. У нас получается 33,75. сотых. При этом такое количество упаковки, естественно, вы не купите. Поэтому покупаем больше на... Ну, то есть округляем до большего, 34. Это и будет наша ответ. То есть округлите до меньшего, вам не хватит. Далее. Сколько процентов площадь кухни... А, точнее, на сколько процентов площадь кухни больше площади прихожей. Опять же, нам надо посчитать кухня. Причем, смотрите, тут не обязательно в метрах, в сантиметрах считать. Для того, чтобы сравнить, на сколько процентов или во сколько раз, достаточно, чтобы единица измерения была одинакова. Вот мы кухольку уже считали, это 10 на 9 клеток, то есть это 90 клеток. Так давайте, соответственно, прихожку тоже в клетках посчитаем, и тогда мы сможем проценты там уже расписывать. Что у нас с прихожкой? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 клеток. 1, 2, 3, 4, 5, 5 клеток. И вот здесь еще раз 2 на 1, 2, 3, 4, 5. То есть 2 на 5. Следовательно, общая площадь у нас в прихожке это 14 на 5 плюс 2 на 5. Ну, то есть это 16 на 5, соответственно, 80 клеток. При этом нас спрашивают, на сколько процентов площадь кухни больше площади прихожей. Соответственно, сравнение идет с... Площади прихожей. Поэтому именно 80 клеток мы принимаем за 100%. Ну а изменение, то есть 90 минус 80, то есть 10 клеток, это x процентов, то, что нам надо найти. Следовательно, х будет 10 умноженное на 100 и получается делить на 80. Можно сократить, а 100 делить на 8, это получается, по-моему, 12,5. Да, все верно, это 12,5 процентов. Записали. Далее в квартире планируется установить стиралку. При этом есть характеристики: необходимо купить стиралку с вертикальной загрузкой, не превосходящей 85 сантиметров по высоте. Ну давайте посмотрим. Вертикальная у нас идет А, Е, Ж и К. При этом высота идет соответственно первым числом. Не превосходит 85. Ну, соответственно, не превосходит 85 здесь. Здесь превосходит, здесь превосходит. И вот здесь. То есть, у нас на самом деле подходит вариант А и К. Давайте посмотрим, сколько будет стоить вариант А. Вариант А сам 28 тысяч. Причем стоимость подключения 1,7 тысяч. Ну, бесплатная доставка. Ну, соответственно, это 29,7 тысяч вариант к сама стиралка стоит 27 подключение 1,8 то есть ну понятно это число меньше то есть восемь тысячи рублей ответ надо дать в рублях необходимо конечно же ну соответственно мы так и запишем то есть 28 тысяч 800 рублей найдите значение выражения что тут надо делать Ну, естественно мы деление заменяем умножением то есть для этого переворачиваем Вторую дробь, то есть 43 третьих. Не забываем, что мы положительное число делили на отрицательное. Соответственно, минус у нас остается. Дальше что можно сделать? Можно немножко сократить на 4. Здесь будет 4, здесь будет 10. Еще раз. Здесь будет 2, здесь будет 5. Еще раз. То есть, соответственно, 1 и получается 3. В итоге у нас получается минус 15 вторых. А минус 15 вторых это минус 7 с половиной. И плюс 4,7. Если сложить минус 7,5 до 4,7, это минус 2,8 будет. Записали. Одно из чисел отмечено напрямую. Какое? Что тут нужно понимать? Пятерка – это корень из 25. Шестерка – это корень из 36. Понятно, что тогда сразу же корень из 38 и 47 отлетает, 38 уже больше 36. То есть, это или корень из 28, или корень из 33. Но число а ближе к корню из 36. Логично предположить, что это второе число. Найдите значение выражения. Что здесь нужно помнить? Когда у вас идет степень в степени, то показатели степени у нас перемножаются. То есть, мы получим вот так. Соответственно, будет а в минус 12. 12. Делить на а в минус 15. При делении степеней с одинаковыми основаниями основание остается, то есть буква а, а показатели степени вычитаются. Очень внимательно смотрите, что вот здесь два минуса. Почему? Потому что у вас первый минус идет из-за того, что деление самих степеней, а второй минус, потому что он был. Соответственно, минус на минус даст плюс, и мы получаем минус 12 плюс 15. То есть это а в третьей. Ну, 2 в третьей, конечно же, 8. Записали. Найдите корень уравнения. В принципе, тут можно воспользоваться формулой, которая называется разность квадратов. Чтобы просто не раскрывать лишние раскопки. То есть, а минус b на а плюс b. Просто мы переносим. Здесь получается минус и равно нулю. Ну, и вот, пожалуйста, формула. То есть, будет x плюс 10 минус 5 минус x. Ну и, соответственно, x плюс 10 плюс 5 минус x. Типичная ошибка, вот здесь забывают скобку написать, дело в том, что у вас вычитается вот это все выражение. А это забывает и получается у пятерки знак меняет, а у x не меняют. Поэтому пишите в скобках то, что вычитается, и потом раскройте и не паритесь. То есть будет x плюс 10 минус 5 плюс x. Ну и, соответственно, здесь будет просто 15. В таком случае получаем, что 2x плюс 5 равно нулю. Соответственно, 2x равно минус 2,5. <тачки> Точнее, не 2x, а уже просто x. Минус 2,5, конечно же. Записали. Ну, То есть, я пятерку перекинул и просто поделил на коэффициент при x. В магазине канцтоваров продается 200 ручек. 31 красный, 25 зеленых, 38 фиолетовых. Остальные синие и черные. И их у нас поровну. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка будет красной или черной. Для начала количество черных ручек надо посчитать. Для этого из общего количества ручек мы вычитаем 31, 25 и 38. Это у нас получается сумма синих и черных. Их поровну, поэтому результат делим на 2. конечно же. В таком случае получается 59. Следовательно, вероятность получить красную или черную ручку. Это количество красных и черных делить на общее количество. А здесь у нас получается сколько там? 59. Ну, конечно же, я посчитал как молодец. Я думаю, что-то у меня не сходится. 53 будет, естественно. 31 до 53 это 84. То есть, это 42. Сотых. Да. Все верно. Теперь нормально ответственность, то есть на целых 42 сотых. Есть у меня такая штука, что с арифметикой я люблю покосячить. Далее. Установите соответствие между формулами, которые заданы функции и графиками этих функций. Ну, что тут нужно помнить? В общем виде у нас квадратичная функция в данном случае представлена как ax квадрате плюс bx плюс c. Первый момент. Если веточки направлены вверх, то коэффициент а больше нуля. Если веточки направлены вниз, то коэффициент а меньше нуля. То есть, уже можно сказать, что первый пункт – это пункт b. Потому что ветки только здесь вверх направлены. Второй момент. А, абсциссы вершины параболы находится по формуле минус b делить на 2а. Вот, например, возьмем пункт а. Найдем абсциссу. Ну, координаты х по-русски. То есть, будет минус, минус 28. Минус 28. Делить на 2, на минус 4. Тут смысл в чем? Тут даже считать не обязательно. Уже мы получаем отрицательное число. Если число отрицательное, то, соответственно, это вот это число. Потому что здесь положительное число. Следовательно, это у нас пункт А, это у нас пункт В. И мы с вами получаем 2, 1, 3. Центростремительное ускорение при движении по окружности много-много букв. Пользуясь формулой, найдите радиус. Для начала этот радиус надо выразить. Будет просто А делить на омега квадрат. А дальше подставляем. То есть 243 мы делим, соответственно, на 9 в квадрате, то есть на 81. Поделить достаточно просто, будет троечка. Укажите решение неравенства. В принципе, тут уже разбито все на линейные множители, поэтому мы сразу же можем метод интервалов использовать. То есть, отметили, когда выражение слева равно нулю. Точки будут пустые, потому что неравенство строгое. Вот здесь знак строгости. Берем любое число, например, 0. Подставляем 0 плюс 2. 0 минус 7. То есть, будет минус 14. То есть, число отрицательное. Значит, промежуток, где был 0, будет с минусом. Остальные будут чередоваться, то есть, с плюсом. Нам надо больше 0, соответственно, там, где изображен плюс. Есть такое отмеченное? Есть. Оно идет под номером 3. Так... В течение 20 банковских дней акции компании дорожали ежедневно на одну и ту же сумму. Сколько стоила акция компании в последний день этого периода, если в 9 она стоила 888, в 13 940? Вообще в целом понятие здесь арифметической прогрессии используется, потому что у вас подорожание идет всегда на одно и то же число. То есть у вас идет последовательность чисел, вот эти стоимости, каждый из которых получается путем прибавления одного и того же к предыдущему. И вот для арифметической прогрессии есть формула. Разность арифметической прогрессии, то есть как раз то число, которое прибавляется, можно найти по формуле. m и член минус n и член делить на m минус n. То есть в нашем случае у нас есть 13 день, то есть а13 940. Есть девятый день, то есть а9 888. Ну и порядковые номера, то есть 13 минус 9. Тут надо просто посчитать, это будет 13. Ну а дальше, опять же, есть следующая формула. Мы можем вычислять также, что у нас 13, это будет А20, то есть нам же 20 банковских дней, то есть сумма, скажем так, в 20 день, например, минус А13, и здесь, соответственно, 20 минус 13. То есть одна и та же формула, просто используется два раза. В таком случае что у нас получается? 20 минус 13, это, соответственно, 7. 13 на 7 это 91, ну и вот у нас 91 равно А20 минус 940. Ну понятно, чтобы найти А20, надо сложить 91 и 940, и получается 1031. Ну вот уже стоимость акций на 20 день. Эх, всегда бы так было бы. Сторона треугольника равна 29, а высота, проведенная к этой стороне, 12. Найдите площадь. Самая распространенная формула – это половина произведения длины стороны на проведенную к ней высоту. А у нас все это есть. То есть мы спокойно пишем 29 на 12. Немножечко сокращаем. 29 на 6 считаем. Это 174. Ну и, соответственно, пишем уже ответ. Четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC 38, угол СА, получается д 33 найдите угол АВД. В чем смысл? Дело в том, что величина угла АВД равна половине величине дуги СА. Если мы название считаем против часовой стрелки. При этом дуга СА складывается из дуги АД... И дуги dc. Только давайте, раз решили все-таки против часовой считать, то из дуги cd и дуги dA. А вот дуга cd на 2 это величина угла cd. А половина от dA дуги это величина угла abd. Простите, конечно же, abd. То есть мы с вами получаем, что 38 равно 33, ну и там плюс х, например, то есть х будет равен 5. Это есть величина нашего угла АБД. Диагональ прямоугольника образует угол 47 с одной из его сторон. Найдите острый угол между диагоналями. Ну в чем смысл? Здесь 47, да? Здесь 47. В таком случае, чтобы найти угол, ну конечно не так, 47 надо было. Вообще 47 было бы вот здесь, даже по рисунку это. Давайте лучше, да, сделаем именно так. Следовательно, чтобы найти вот этот угол, мы из 180 вычитаем дважды по 47. Потому что сумма углов в треугольнике 180 градусов. Получается 86. Вот оно все решение. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 изображена трапеция. Найдите ее площадь. Площадь трапеции у нас находится как полусумма оснований на высоту. Основание 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Высота 1, 2, 3. То есть мы получаем 8 делить на 2 и умножить на 3. То есть 12 клеток. А размер клетки 1 на 1, то есть площадь клетки тоже единица. Соответственно также 12 мы и укажем. Какие из следующих утверждений верны? Основание любой трапеции параллельно. Абсолютно верно. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую параллельную этой. Конечно, можно. Ну и, соответственно, все углы ромб равны. Нет, это не так. Правильный будет первый и второй варианты ответа. Решите уравнение. Что мы здесь делаем? Мы сразу с обеих частей найдем корень третьей степени. Тем более, это можно делать без введения каких-то дополнительных условий. То есть 12 минус 8х в 3 и получается корень третьей степени. Можно, конечно, этот минус вот сюда занести. У вас тогда получится вот здесь минус, здесь плюс. А вот его не будет. Далее, что у нас получается? Фактически сокращаются и остается х в квадрате равно 8х минус 12. В таком случае х в квадрате минус 8х плюс 12 равно нулю. Ну а далее можете по дискриминанту, можете по Виетто, кому как удобнее. Сумма корней 8, произведение 12, то есть корни и 6,2 находятся махом. Вот все решение для данного задания. Два велосипедиста одновременно отправляются в 208-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 3 км в час больше, чем второй, прибывает к финишу на 3 часа раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым. Ну давайте, вот у нас есть первый, есть второй. Скорость. Здесь возьмем х километров в час. Соответственно, здесь будет x минус 3 километра в час. Расстояние в обоих случаях 208, 208. Значит, здесь затраченное время 208 на х, а здесь 208 на х минус 3. И разность во времени составляет 3 часа. То есть, из времени того, кто ехал дольше, Вычесть время того, кто ехал быстрее. Получим 3. В принципе, вот оно все у нас уравнение. Приведем к общему знаменателю все это хозяйство. То есть, минус 208х плюс 208 на 3 равно 3х на х минус 3. А естественно, взаимоуничтожается. Кстати, обе части сразу поделим на 3. И У нас получается х в квадрате минус 3х. Минус 208 и равно 0. Но опять же тут можно через дискриминант решать. Можно по вието, то есть сумма корней уравнения 3, произведение минус 208. Да? Так что у нас если сумма корней троечка получается, то здесь будет 16, здесь будет минус 13. Так, 160 до 48, да, все верно. Но, естественно, это не подходит, потому что в данном случае скорость не может быть отрицательной. Поэтому в ответ запишем 16 километров в час. Постройте график функции и определите при каких значениях м прямая y равна m имеет с графиком не менее одной общей, так, точнее, не менее одной, но не более трех общих точек. Хорошо, у вас есть модуль, поэтому мы пишем. Если подмодульное выражение больше либо равно нулю, то раскрывается модуль, не меняя знаки. То есть он так и раскроется. Минус 4х минус х. Получаем х в квадрате минус 5х. А если подмодульное выражение меньше нуля, то модуль раскрывается, поменяв знак. То есть 4х минус х. Х в квадрате плюс 3х. Находим вершину параболы в обоих случаях. То есть, напоминаю, что абсциссы вершины параболы это минус b делить на 2а. В таком случае у нас будет здесь x нулевое. Это минус минус 5 делить на 2. Это 2,5. И если эти 2,5 подставить вот сюда, то мы получаем а 6,25 минус 12,5. Это минус 6,25. Аналогично во втором случае будет минус 3 делить на 2. Это минус 1,5. Значит, у нулевое. Это минус 2,25. Все. Дальше чертим, естественно, координатную плоскость. Причем большую-то ее ошибку не надо делать. Так вот у нас минус 2, минус 4, минус 6. И в принципе достаточно. Так, по значениям у нас... Какие? 2,5 минус 1,5. Ну, давайте вот такую сделаем ее. x, y. Что у нас есть? Ну, первая вершина имеет координаты 2,5. Так, давайте 1 минус 1, 0. То есть 2,5 вот здесь и минус 6,25. Не забываем, что относительно у нас прямой, проходящей через вершину перпендикулярно осилу x, у нас идет симметрия в параболе. То есть, берем, подставляем спокойно двоечку. Опять же, сюда будет 4 минус 10, будет 6. Сразу ставим симметричную точку. Единичку подставим. То есть, будет минус 4. Ставим точку, ставим симметричную. 0 подставим. Подставим. Ну и вот, соответственно, график нашей функции. При этом, вот здесь, вот, вот, вот в этой части, мы его уже не чертим. Почему так? Потому что мы рассматриваем только при учете, что x больше либо равен нулю. То есть рассматривается именно вот здесь график. Аналогично второй рисуем спокойно. У нас там минус полтора, то есть это вот здесь. Минус 2,25 это вот здесь. Подставляем даже минус единицу. Там будет минус 2 сразу симметричную. 0 подставили, будет 0. Ну, Можете там еще что-нибудь поставить, если очень хочется. То есть, минус 2, минус 3, минус 4 подставить. Это будет 16 минус 12, то есть, четверка получится. Ну, график, естественно, выглядит вот так. Опять же, чертится он наоборот при условии, что x меньше нуля, то есть, вот здесь. Конечный график получается вот в таком виде. Что дальше? Что такое прямая y равно m? Это прямая параллельная оси о x, проходящая через ординату m. Соответственно, не менее одной, чтобы имела точку, то она должна пройти через... Вершинку, то есть вот отсюда начиная, это у нас минус 6,25. Дальше вот у нас 2 идет. Дальше вот если через вершинку здесь пройдет, то мы получаем 3 пересечения. Но как раз не более 3. Дальше если смотреть, то будет 4, нас не устраивает. Вот здесь пройдет, то есть это у нас 0. Опять 3, ну и дальше соответственно 2. Поэтому m должно принадлежать от минус 6,25 включительно до минус 2,25 включительно и соответственно от 0 до плюс бесконечности. Вот в принципе ответ на данное задание. Вершина треугольника делит описанную около него окружность на три дуги, длины которых относятся как 6 к 13 к 17. Найдите радиус окружности, если меньше сторон, 18. Давайте накидаем быстренько окружность и посмотрим, что же все это значит. Предположим, вот так выглядит наша окружность. У нас есть с вами какой-то треугольничек. Так что длины относятся как 6 к 13 к 17. Давайте введем обозначение, например, ABC. В чем смысл? Здесь центр возьмем за О. Дело в том, что длина дуги в общем виде – это длина окружности умножить там, на центральный угол, который опирается на дугу, и, соответственно, делить на 360. И в чем смысл? У вас длина дуги прямо пропорциональна величине градусной дуги. Следовательно, градусные величины дуг тоже относятся как 6 к 13 и к 17. Поэтому мы можем написать, что 6х плюс 13х плюс 17х в сумме дают 360 градусов. Понятное дело, что х тогда равен 10. И тогда вот дуга CA, если читать против часовой стрелки, это будет 60 градусов. И, следовательно, ну, понятное дело, что меньшая дугу по величине отсекает меньшая хорда. То есть, АЦ это будет меньшая сторона нашего треугольника. Но если посмотреть теперь на треугольник АОЦ, что про него можно сказать? Так, давайте здесь второе. вот у нас идет третье. Дело в том, что угол АОЦ будет тоже 60, потому что градусная величина Центрального угла она равна градусной величине дугины, которая опирается в центральный угол. И, следовательно, треугольник АОЦ, он, понятное дело, равнобедренный, так как АО и ОЦ это радиусы, он будет правильный треугольник. Почему правильный? Ну, вот сами посчитайте. У вас вот здесь 60 градусов. Здесь альфа, здесь альфа. То есть сумма двух альфа это 180 минус 60, то есть 120. Ну и делим на 2, получается, соответственно, по 60. А раз он правильный, то АО будет равно в том числе и АС. А у нас как раз меньшая сторона 18 и равнялась. Ну и вот получился радиус тоже 18. Основания BC и АД трапеции АБЦД равны 5,45. БД-15. Докажите, что треугольники СБД и БДА подобны. Ну хорошо, давайте накидаем для начала трапецию. Попытаемся что-нибудь тут как-то сделать. Получится кривовато, скорее всего. А, Так, у нас с вами БД-15. Да? Давайте, соответственно, вот это стираем. Здесь 15, здесь 5, здесь 45. Первое, что мы можем сказать, ну понятное дело, что угол СБД и угол АДБ, они между собой равны, потому что у вас есть параллельность, есть секущие, ну вот, соответственно, накрестлежащие углы будут равны. Второй момент. Можно спокойно заметить, что у вас БС относится к БД, так же как БД относится к АД. В чем смысл? Сверху я писал стороны для треугольника БЦД. Снизу я писал стороны для треугольника, соответственно, БДА. И вот так как отношение двух сторон, то есть у нас есть такое признак подобия вот если у вас раз треугольничек и два треугольничек и вот если углы равны и две стороны одного треугольника относятся так же как две другие стороны образующие конечно же этот угол то треугольники будут подобны соответственно мы можем сказать что отсюда что треугольники CBD и БДА, они между собой подобны. Просто надо понимать, какие углы как относятся. То есть, у вас будет вот этот угол равен вот этому углу, а вот этот угол равен вот этому углу. То есть, они так перевернуты, не совсем иногда становится понятно, как это на самом деле выглядит. Бисектрисы углов А и В параллелограммы А, Б, С, Д пересекаются в точке К. Найдите площадь параллелограммы, если В, С, 6, расстояние от К до А, в равно тоже 6. Хорошо. Нарисуем параллелограмм. Нарисовали. Ввели обозначение А, Б, С, Д. Бисектрисы. Так. Вот раз бисектриса пошла, то есть делит угол пополам. Вот, соответственно, 2 бисектриса пошла. Она у нас совпала с диагональю. Но было бы с ним это не критично. То есть, пересекается в точке К. ВС у нас 6. Расстояние от К до АВ. Давайте возьмем КАЖ тоже 6. H. В чем смысл? Понятное дело, расстояние это перпендикуляр. А дальше простой момент. У нас любая точка... Биссектриса равна длина от сторон угла. То есть возьмем КЛ перпендикулярно BC и КМ перпендикулярно АД. То есть вот здесь у вас КЛ, вот здесь д, ну КМ точнее. И тогда по свойству биссектриса для угла Б у вас КН. Равно KL. То есть точка бисектрисы равно удалена от сторон угла. Для угла А у вас KH равно КМ. И все. Отсюда получается, что KH равно KL и равно КМ. То есть все это по 6. При этом BC параллельно AD, так как у вас дан параллелограмм. И вы получаете, что ЛК и МКМ они перпендикулярны двум параллельным прямым. То есть, они или сами между собой параллельны, или, как в нашем случае, так как они имеют общую точку, они являются одной прямой. Следовательно, Lm будет 12, и это будет высота нашей, нашего параллелограмма. В принципе, остается все. Дело за малым. Нам необходимо с вами найти площадь. Как площадь находится? Ну, это произведение стороны на проведенную высоту. Вот и все решение для данного задания. Ну и, естественно, для данного варианта. Если вам понравилось, не забывайте про подписку. Пишите комментарии. Обычного спасибо вполне достаточно, чтобы YouTube начал продвигать канал. Я рад, что, в принципе, меня слышат и так народ это делает. Но можно, конечно, это делать поактивнее. Я, конечно, немножко наглею сейчас, но все же. Давайте, дорогие друзья, до новых встреч.